Сен-Джон вызывает Даймонд-Лейк. Прием. Капрал. Капитан, мародеры на нашей южной границе, они нейтрализованы. Ты сказал, нашей? А, сэр? Ты слишком долго был сам по себе, сен -Джон. Иногда требуется время, чтобы новобранец осознал себя частью чего-то большего. Если честно, я в тебе сомневался. Ну, теперь я в армии. В армии. Слушаюсь, сэр, отбой. Найду тебе применение. Окей. Стоп, погоди. Тебе нужен живой? Знаешь, трудно ставить опыты на трупе. Вот. А, что это? Это сильный транквилизатор. Должно хватить, чтобы доставить в лагерь. Я так близка к цели. Осталось чуть-чуть. Есть, мам. Икон, прием. Я вот поехал искать тебе шакала. Отлично, только мне нужен один вполне конкретный. Так, стоп, не понял. Конкретный шакал? К Югу отсюда, рядом с Рим Драйв, есть старая турбаза. Там теперь целая колония зараженных детей. Ну, шакалов. Ясно. Как доберешься, сообщи. Конец связи. Целая колония шакалов. Терпится увидеть. сэн джон ответь! Капитан, лейтенант Уитакер дала мне поручение, так что я сейчас немного занят. Понятно. Свяжись со мной, как закончишь. Мы готовы испытать оружие Уивера. Конец связи. А, черт! Все-таки не получилось у Сары обогнать Уивера. Сара, я на месте. Смотри, тебе нужно найти девочку в красной футболке. Детская футболка такая, знаешь, с котеночком. Удивительно, что полковник все это еще не сжег. Я сказала, чтобы этих не трогали. Я уже несколько месяцев беру анализы крови у самых маленьких. Без них препарат не сделать. Ну ладно. И как мне ее оттуда вытащить, не поубивав всех остальных? Слушай, я не знаю. Придумай что-нибудь. Мне нужна девочка в красной футболке. Хм. Ничего себе. Хм. Это мне нужно. Есть. Еще один регистратор. Видимо, они, наверное, по достались, раз ребята таками разбрасываются. Шакалы. Интересно, что у них там в гнезде? Мерзавка! О, Господи! тебе живой, получишь, его? А, ты срань, ну ты паскуда. Этот гад а. мне весь байк обоссал. А, полковник не разрешает заводить питомцев. А, лейтенанту нужен живой подопытный. Я смотрю, вы хорошо ладите с лейтенантом Уитекер. По долгу службы, сэр. Службы ограничьте. Полковник не приемлет вольности между солдатами и офицерами. О, нет, нет, Н ни в коем случае, сэр. Ну да. Продолжай. Слушаюсь. Ладно. Ну, помоги мне. Сейчас, сейчас. Вот. Сильный транквилизатор? У них в организме все шиворот на выворот. Чего ты хочешь? Вслед дозу рассчитать? Ну-ка, подержи вот так. вот. Это то, на чем я работала. Долго сейчас Сейчас, секунду. Охренеть. Ни хрена себе. Долбануться. Ну. Фу. Не знаю, что ты там намешала, но сработала моментально. Твою мать! Стой. Так ты не оружие делаешь? Господи, ты пытаешься их лечить. Я думала. Если добуду изначальную линию клеток из Кловердейла, получу антитела и смогу... и смогу деконструировать вирус. Господи. И теперь получается, что все это время я работала впустую. Мне их не спасти. Им уже никогда не стать нормальными. Короче, вставай и начни сначала. Ты не видел, что сейчас произошло. У этого ребенка все клетки тела взорвались. Вот почему нельзя сдаваться. Что ты сказала ребенка? А знаешь, сколько таких тварей я убил? И ни разу не приходило в голову, что ведь это же чей-то ребенок. Я знал одну девчонку. Она тоже говорила о фриках, как ты, называла их больными. Я думала, она спятила, она просто видела их, как ты. Ты думаешь, не спятила? Нет, нет. Впервые за два года я встретил вменяемого человека. Хорошо помню ночь, когда я потерял тебя, но... Теперь понимаю. Это было не когда я посадил тебя на вертолет, а через сутки. Мы с Бухарем приехали в лагерь, где ты должна была нас ждать. А там были фрики. Повсюду вертолеты горели, люди кричали. Так много людей. Мы дрались, мы победили. И что в итоге? Трупы. Трупы повсюду. Я смотрел каждый, каждое лицо. Их там, наверное, было тысяча или больше. И я смотрел каждый из них. Вот тогда я тебя потерял. А Бухарь? Бухарь, короче, он два года ходил за мной, как нянька, а мне было просто насрать вообще на все. И тут я вижу вертолет Нера над башкой и начинаю что-то чувствовать. Я думаю, знаете, пошли вы, Пошли вы! Даже если она жива, знаете, что я сделаю? Я ее найду, и мы уедем ко всем чертям. В гробу я видал ополчение. Не хочу я воевать, и не хочу я жить в лагере. Так почему ты еще здесь? Из-за тебя. Из-за всего, над чем ты так впахиваешь, забыв обо всем на свете. Большинство людей думают только о выживании, а ты пытаешься мир спасти. Ну, это… Баршиво получается. В общем, вставай, переводи дух и пробуй снова. Поедем в Кловердейл, у них лучшее оборудование, мы перероем все их записи. Ты серьезно? Будешь помогать? Да, буду. Буду, потому что ты в это веришь. Не сдавайся. Поедем на север. Да, мы поедем на север. Скажем, что за припасами. Но уже не вернемся. Мы дезертируем. Если нас поймают, они нас повесят. Но зато вместе. Мэм? Да? Дик, полковник тебя вызывает. Я сейчас. Собирайся, я скоро буду. Спасибо. Да, мэм. Капрал Сент-Джон. Полковник. Прошу за мной. Все готово? Да, сэр, так точно. В полной боевой готовности. Байк заправлен, сэр. Я что-то, наверное, не понял. Лейтенант Уивер завершил разработку. Испытаем результат. Давно пора. Готов подпалить Орду? Арду. Что-то не так, Капрал? Нет, сэр, не-не. А, всегда готов. И с удовольствием. Вот так, наш человек. Господа, это начало новой эпохи. Приступайте. Лейтенант Уивер, за мной. Да, сэр. Что? Сделаем, Сделаем так. так. Вы ждете здесь, а я иду один. Тебе жить надоело, да. боец? Нет. Вот поэтому мне лучше пойти одному. Даже с фирменными коктейлями от Уивера мы не сможем вынести всю орду одним махом. Нет. Так что я спущусь туда, покажусь им, у кокошу нескольких, а потом будут драпать. Придумай, как их. Малость притормозить, ловушки поставлю и взорву их нахер. Просто, если мы сунемся туда вдвоем, начнется бардак, мы натравим Орду друг на друга. Лучше вы ждите здесь и наблюдайте. Если что, примчитесь и вытащите меня. М? Есть идеи получше? Никаких. У меня на байке есть еще молотвы и патроны. Хорошо, хорошо. Это все пригодится. Это что? Каков твой план? Я говорю, надо их как-то замедлить. Эти уроды любят толпиться, лезут друг другу на головы. Если найти узкий проход между грузовиками, зданиями или типа того, им понадобится время, чтобы протиснуться. И как только я от них оторвусь... Ты взорвешь их нахрен? Именно. При необходимости повторить до полного уничтожения Орды. И это твой план? Фу, ну, в общем, да. Удачи, Сэн-Джон это вопрос удачи да ладно я пошел вижу сообщай если помощь нужна принято Гостить коктейлем! Поберегись! Теперь... Ужин, ребята! Вам надо только меня пойду! Понял. Oh, no. меня на байке есть еще молотвы и патроны хорошо хорошо это все пригодится и каков твой план я говорю надо их как-то замедлить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 Вряд ли это вопрос удачи. Да Ладно, я пошел. Вижу. Сообщай, если помощь нужна. Принят. Будьте Это же отсюда видно! Сейчас пойдем еще шарча! Вот он я! на байке есть еще молотвы и патроны. Хорошо, хорошо. Это все пригодится. Ну-ка. И каков твой план?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 Ряд для этого вопрос удачи. Да ладно, я пошел. Принято. У меня на байке есть еще молотвы и патроны. Хорошо, хорошо. Это все пригодится. Хм, окей. И каков твой план?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 Вряд ли это вопрос удачи ладно я пошел вижу сообщай если помощь нужна принято давайте ребята вам вот сюда 快点 Еще молотвы и патроны. Хорошо, хорошо. Это все пригодится. Что тут у нас? И каков твой план? Я говорю, надо их как-то замедлить.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 Я пошел. Вижу. Сообщай, если помощь нужна. Привет. Ещё жарча! Сара, ты слышишь? Лейтенант Уитакер говорит капрал Сент-Джон. Ответьте на вызов. А, куда ты подевалась? Капитан, я сейчас пытался связаться с лейтенантом Уитакер. Она не отвечает. Хочешь рассказать об успехе? Да, она будет в восторге. Это уж точно. Скоро ее увидишь. Лейтенанту Уиверу пока не говори. Я хочу сообщить лично. Да, да, я понял. Ваше право. Конец связи. Получилось? Ты сумел? А, Уиверу спасибо. А. Никогда такого не видел. Ты так ловко от них уходил. Но вы знаете, когда на пятки наступает орда, это очень стимулирует. Полковник прав. Мы можем выиграть войну. Нашло. Мне жаль, лейтенант. О, черт. Не вышло. Мне жаль, лейтенант. Ты безработный. И еще как вышло. <связывая> <связывая> <связывая> да. Я жаль, что ты не видел этот фервер. Круто! Сегодня отмечаем. В офицерском клубе. <связывая> да. уж, Кажется, кое-кого повысят. Эй, ты идешь? <связывая> а, знаешь, вы идите, я догоню. Мне надо сперва кое-что сделать. Ну ладно, ждем. Это последнее. Только ничего не разбейте. Кое-что из этого незаменимо. Что происходит? А, а где лейтенант? Капрал Сент-Джон. Простите, сэр. Ничего, сынок. Весь ключевой исследовательский состав был переведен. Переведен? Куда? Просто я принес ей то, что она мне заказала. Понимаю. Но... У нас… Пойдем, сынок. Идем. Мэм, приказ полковника. Мы так нельзя! Ты не можешь держать меня в запер. Вольно, капитан. И сказал Господь Ною, «Войди в ковчег ты и семейство твое». Ибо тебя увидел я праведным ныне предо мной. Ну что вы говорите? Простите, лейтенант. Нельзя же, полковник, стойте! Эй! Все нормально. Нормально. Мэм, я принес вам те материалы. Идемте за мной. У меня новая задача. Это будет яд. Помните, эти материалы смертельно опасны. С ними надо очень осторожно. Понял, я тебя вытащу. Спасибо. Да, мэм. сен Джон. Слушаю, капитан. Тебя вызывает полковник. Он в ковчеге у себя в апартаментах. В апартаментах? Если зайти со стороны главного лагеря, за первым складом будет проход налево. Ладно. А не знаете, что ему нужно? Что-то насчет дежурств. Не заставляй его ждать, капрал. Слушаюсь. Твое имя упоминали в связи с одним важным проектом. Хорошо себя покажешь, и тебе светит повышение. Да, сэр. Конец связи. Важный проект. Какой еще проект? Сара, ты на связи? Прием. Капрал Сент-Джон. Извольте не нарушать субординацию. Рядовой, у меня много работы. На выход. Извините, мэм, приказ полковника. Сказал не спускать с вас глаз. Лейтенант, виноват. Просто у меня возник вопрос по поводу вашей заявки. Слушаю там написано, что вам требуется цик. Кута. Да. Сэр, я тут. Вот когда я был молод, мы лазали по пещерам вроде этой. Искали петроглифы, рисунки мадоков, других племен. Тысячелетней давности. Эти язычники ведь никогда не жили в пещерах, в холоде и мраке. А вот мы. Боже мой, как низко мы пали. А, пол Полковник я. Солдат, я подчинявшийся просто лейтенантам Уитекер и Уиверу, тот, кого ты -то заменил, ушел в самоволку. Он вломился ко мне и забрал принадлежащую мне Библию. Верни мне ее. Да, сэр. Я отметил на твоей карте место, где его видели. Ты свободен. Сара, ты на связи? Прием. Эй, Уивер! О, капрал Сан-Джон. Заходи, приятель, зацени вот мою хату. Да, неплохая обстановочка. Ничего я... тогда. А куда бы сынули, если бы облажался? Ну, этажом ниже, на холодок. Ага, я слыхал. Она, знаешь, тоже не пришла в восторг. Да, знаю. Тебе что-то нужно? Не, ничего не надо. А хотя, знаешь, кое-что прям очень нужно. Слышишь? Слышу что? Вот, тишина. Полковник, если ты не в курсе, не фанат музыки. Видать, минонит, что ли? Это про танцы. Какие еще танцы? Минониты любят музыку, у них другое. Они не танцуют. А... О, да ладно. Ну Вообще мне пофиг. Нужен нам P3-плеер, наушники, хоть что-нибудь, звука. Ты что, шутишь? А что, похоже? Ладно, спасибо. Дикон, капрал Сан джон рад видеть. Привет, сержант. Вот так. Дик, э, капрал, увидите. Дик, капрал при исполнении. Сержант, как дела? Вот, прошу. Дешевле, чем наверх брать, да? Ну ведь так. О, транжира. Сделаешь меня миллиардером, да? Хм. О, ладно. Капрал, Сэм Джон. Ну ты заглядывай. Капрал, Сан-Джон. Сержант, есть чем похвастаться. О, набрал кучку. Класс. Пока все. Ладно. Капрал, не вздумай там сдохнуть где-нибудь. Эй, тебя сюда нельзя. Уивер, да. Тебя плохо слышно. Сигнал прерывается. Потому что я в пещере. Я удивлен, что вообще связь есть. Эй, я знаю, где можно взять MP3-плеер. <laughs> да ну, и где? Я был в лагере в улице колледжа, когда на него напали фрики. Колледж? То-что -что, на востоке? Рядом с 97-й трассой? Да, он самый. Он боится у и как бежет. Короче, когда мы отступали, я бросил там все вещи, в том числе и плеер. Черт. Подойди, сообщи, как будешь на месте. Конец связи. Поехали! Брайан, о Брайан, ответь, я знаю, что ты на этом канале. Сэм Джон, я думал, больше тебя не услышу. Рация не работала? Я ее выключил. Слушай, мне нужна помощь. Я слушаю. Моя жена, та женщина, которую я искал. Я помню. Я ее нашел, о Брайан. Она жива. Это невероятно. Надо же, каковы шансы? Это сейчас не важно. Я ее нашел, она жива, но ее держат у себя ополченцы, те про которых ты говорил. Сочувствую. Да нахрена мне твое сочувствие? Мне помощь нужна. Ее а держат там, да, куда я не был. могу да, добраться. Убей! Помоги мне ее освободить. Ты же знаешь, я не могу. Хотя подожди. Но сначала сделай, а что для нас. Говори. Я на все согласен. Только рацию не выключай. Это мне нужно. Только рацию не выключай, я с тобой свяжусь. Ладно, О'Брайан. О'Брайан! А, чёрт! Сен-Джон, ты на связи? Уивер, да. Тебя плохо слышно, сигнал прерывается. <говорот> Потому что я в пещере. и удивлен, что вообще связь есть. Эй, я знаю, где можно взять MP3-плеер. <говорот> да ну, и где? Я был в лагере в муниципальном колледже, когда на него напали фрики. Колледж? Тот, что на востоке? Рядом с 97-й трассой? Да, он самый. Он бойцо утконоса или как бишь его. Короче, когда мы отступали, я бросил там все вещи, в том числе и иплеер. Чёрт, мне надо идти и сообщи, как будешь на месте. Конец связи. Ага, ну, ладно, будет сделан. Уивер, я на месте. Сен-Джон. Ага, отлично. Слушай, я был расквартирован в такой типа палатке. Она стояла в самом центре лагеря. Так. Ну, а можно еще каких-нибудь деталей? Эти бараки все на вид одинаковые. Ага, ага. сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. брайан и где ты блин вот они это здесь еще одно погнали